Ису, куда ты смотришь? Мама, Ису, я конечно не против, чтобы ты назвала меня мамой, но я парень. Да, я знаю, но вы когда не помиритесь с папой? Ох, прости, Ису. Это зависит от папы, но никак не от меня. Понятно. Не, не, не. Все будет хорошо, не расстраивайся. Правда? Да. Тем временем у Люка. Ты позвал меня, чтобы просто полежать? Где Хван Сос и Ису? Они ушли от меня. А мы из-за чего? Приходила Диана. И что эта дура здесь забыла? Она рассказала мне про помолвку. Заново. Какую к черту помолвку? Я же расторгал ко контракт. Ну может просто ее отец так захотел? Чтобы объединить компании. Я вообще-то сейчас на другой работаю. Я это знаю. Но все равно вам надо с хланцом помириться. Вы же любите друг друга и все такое. И сын у вас здоровый. Люк. Да он даже и слушать меня, наверное, не захочет. А если ты ему ничего не скажешь, то он первым подаст на развод. Нет-нет, я не это имел в виду. Ладно. Я поговорю с Хансо и все такое. Э, я буду как бы настаивать о том, чтобы он не подписывал развод. Спасибо. Да нет, что? Тем временем у Хансо. Э, мне правда очень неловко то, что я у вас оставляю ИСа. Просто мне, у меня очень важные дела. Нет-нет, не переживай, все хорошо. Я пригляжу за этой милашкой. Просто ты сама как бы беременная, и я не хотела тебя тревожить. Просто мне некуда девать его. Да ничего, все хорошо. Можешь идти по своим делам. Спасибо большое. А теперь надо. Ой, прости, Хванцо. Да ничего, поп. Давай вставай. Ага. Кстати, откуда идешь? Да неважно. Кстати, Фонсо. Да. Э, не, не разводись, пожалуйста, с Люком. С чего это ради? Ну вот, вот Диана, э, я с ней поговорила, и она сказала то, что специально хотела развести вас и все такое, чтобы взять, э, ну как сказать, богатство. Ей не любовь, и а деньги нужны. И Люку очень сильно плохо. Я уже не знаю, как он бутылку пьет. Поэтому прости его, пожалуйста. Конечно, дело твое, но Люка намного хуже. Подвели бедненького. О, Люка. Вансо, К... Почему ты вернулся? Потому что люблю тебя. О, я тоже тебя люблю мать, какая ты милая! Какая ты нежность!